На сегодня оформить кредитную карту можно в 18 банках из числа 50 крупнейших по размеру активов. При этом 8 банков предлагают кредитку без справки о доходах. Рассчитывать же на кредитную карту могут лица, которым на момент подачи заявки исполнилось 18 лет. Но в некоторых банках возраст заемщика должен быть не менее 25 лет. Для открытия кредитной карты вам понадобится паспорт, идентификационный код, в некоторых банках копия трудовой книги, загранпаспорт, водительское удостоверение. Основное отличие кредитной карты, оформленной без предоставления справки о доходах, от карты, выданной при наличии документа от работодателя, это величина кредитного лимита. Так, при наличии справка, справки о доходах вы можете рассчитывать на максимальную сумму в 250 тысяч гривен, тогда как без не более 50 тысяч. В среднем без справки о доходах Банки предоставляют карту с максимальным кредитным лимитом не более 25 тысяч гривен. В то же время реальные процентные ставки за использование средств по кредитной карте, как со справкой о доходах, так и без, не отличаются и составляют в среднем 36-55% годовых. Следует отметить, что существуют кредитные карты с наличием льготного периода пользования заемными средствами. Особенность в том, что при пользовании кредитом первые 45-55 дней проценты не начисляются. И если вы закроете задолженность до этого момента, то переплаты по кредиту вовсе не будет. Впрочем, обратите внимание, что льготный период действует в основном по операциях в торговой сети и не распространяется на операции снятия наличных банкоматов. Таким образом, оформить кредитную карту без справки о доходах абсолютно реально. И немало банков предоставляют такую услугу. Единственным отличием от обычной кредитки является меньший кредитный лимит.